Всем привет! Меня зовут Олеся. Я практикующий учитель и специалист в области развития речи детей дошкольного возраста, младшего школьного возраста и подростков. В этом видео я хочу с вами поговорить об обследовании речи детей, как можно это сделать быстро и легко самим родителям. Ведь если у ребенка есть речевые недостатки и нарушения, в речевом развитии, то необходимо действовать. Итак, я предлагаю вам свою экспресс-диагностику. Первое, что вам необходимо сделать, это пронаблюдать за реальным общением ребенка, за тем, как он общается со сверстниками, со взрослыми, как ведет диалог. Соответствует ли это диалог возрастным особенностям ребенка? Второе. Речь ребенка, развитие речи ребенка должна соответствовать возрасту ребенка. Если у ребенка наблюдается лепет в возрасте 5-6 лет, то это говорит о серьезных нарушениях в его развитии речи. Третье. Мы наблюдаем за тем, как развивается артикуляционная моторика. Я сейчас покажу несколько упражнений, а потом мы продолжим с вами беседу. Упражнение называется «Заборчик». Следующее упражнение «Трубочка». Лошадка, часики. Эти упражнения помогут вам пронаблюдать, есть ли у ребенка какие-то отклонения в развитии мышц языка, или же в подвижности губ, не укорочена ли у него уздечка, правильный ли прикус, Подписывайтесь на мой канал и в следующем видео я буду рассказывать, как можно быстро и легко обследовать речь ребенка, если у него нарушено звукопроизношение. До скорых встреч!